Хайпертауэр или гипербашня, Именно этот термин уже в ближайшее время постарается закрепить на рынке недвижимости застройщик Бенгати со своим новым невероятно амбициозным проектом Бурж Бенгати, который он будет реализовывать в коллаборации со знаменитым ювелирным домом, а также часовым брендом Jacob Co. И уже в ближайшее время по ту сторону канала здесь в районе Бизнес Бэй начнутся работы по реализации данного проекта. Но на самом деле, если вы недвижимостью Дубая хоть как-то интересуетесь, может быть, подписаны какие-то паблики, Instagram, аккаунты, может быть, вы просто в поисковом запросе вводили когда-то недвижимость Дубая, наверняка вас реклама догоняла, потому что была за пару недель до вчерашней масштабной презентации, на которой, мне кажется, были просто все брокеры Дубая. Это официальная презентация Старт от э, застройщика Бенгати, с самого высокого здания в мире, на бизнес-бэе. И мы с вами станем свидетелями и участниками этого умопомощительного шоу. Мурашки по коже идут. Честно, какая здесь музыка. Какой здесь цвет Это просто что-то невероятное. Друзья, я делюсь с вами сейчас, но знаю, что камера это не передает всей этой атмосферы, друзья. Масштабы впечатляют. И если вы а, так плотно за рынком не наблюдали, я думаю, вы удивитесь, насколько... Крутыми здесь бывают вот эти вот все маркетинговые активности. Было, было мероприятие на Coca-Cola-арене, представляете, целая арена отдана под презентацию проекта, это чем-то напоминает, ну, не знаю, может быть, презентацию условно нового айфона. Так вот, за пару недель до этого уже активная рекламная кампания шла и, честно говоря, с какими-то восторженными хвалебными одами я, наверное, немножко запоздал, поэтому сегодня постараемся, собственно, как и всегда, поговорить про проект объективно. А, потому что на самом деле, когда вы, вам говорят о каких-то невероятных масштабах, о, о какой-то э, невероятной концепции, о проектах high-end класса э, и показывают красивые картинки, но ну, на самом деле здесь, как я это называю, легко стать жертвой маркетинга. Но давайте постараемся объективно разобраться, так ли крут проект и какие все-таки есть нюансы, какие все-таки есть недостатки. Ну и о преимуществах, конечно, тоже поговорим. Что же такое бурж бенгати а, Прежде всего, это новое самое высокое жилое здание на планете. На сегодняшний день таковым является высотка в Нью-Йорке, так вот бурж бенгати побьет и ее. Но цикл строительства 3,5 года, плюс надо брать, я думаю, запас полгода, а то и год. И за это время, конечно, может кто-то появиться еще. Но из анонсированных на сегодняшний день ничего масштабнее на планете нет. И это, конечно, впечатляет, потому что, ну, помимо всего прочего, такое действительно трудно построить даже чисто технически. Если говорить о комплексе, о его планировках, о том, что там предлагается, то минимальные апартаменты а, имеют площадь в 2000 а, квадратных футов, ну, где-то это 187 квадратных метров. А, и минимальная цена 8 миллионов дирхам за подобный апартамент, также есть... Трехкомнатный апартамент, четырехкомнатные есть также пентхаусы в продаже, три пентхауса невероятно роскошных, их цена начинается от 350 миллионов дирхам и доходит аж до 500 миллионов дирхам. Это действительно очень дорого, как за пентхаусы, так и если мы будем говорить про даже обычные апартаменты, 8 миллионов дирхам, это дорого. Но застройщик говорит о том, что он построит что-то, чего рынок недвижимости Дубая ранее не видел. Это будет невероятный уровень во всем. И ну конечно, это дорого. И более того, это не для инвестиций. Это для конечных пользователей, или, как их здесь называют, end-user. И это нужно очень хорошо понимать. Такую недвижимость также иногда называют коллекционной, трофейной. То есть ну, статусно просто иметь апартамент в здании, которое знают во всем мире, которое где-то там в списках книги, книги рекордов Динеса и так далее везде фигурируют Но давайте еще поговорим о том, насколько оно нужно вам или не нужно. Допустим, у вас эти деньги есть, допустим, вы рассматриваете что-то для себя, Хотите понимать нюансы? Так вот, меня на самом деле здесь по большому счету немного смущало, наверное, только три момента. Первый момент, это как раз он связан с ценой, но цена это всегда штука субъективная, то есть все зависит от того, на каком уровне проект будет реализован. Нет исчерпывающей информации даже сейчас, даже хоть уже и старт продаж вроде бы состоялся, но, как это ни странно, презентации, они такие очень общие, ни одного рендера каких-то там шикарных инфинити-бассейнов, инфраструктуры я пока что не видел. Я думаю, что все дело в том, что NGATI очень мощную ставку на этот проект сейчас делают, и ни о чем больше думать не могут, и стараются действительно выбрать, подобрать наиболее крутые решения в каждом вопросе. Поэтому есть до сих пор определенный недостаток информации. На самом деле старт-продаж, который хоть и состоялся, но он, по факту, скорее, наверное, технический. Почему технический? Потому что по сути, сейчас тестово выставили на продажу первый этаж плюс пентхаус и плюс, конечно, если э, вы инвестор с крупной суммой, ну, не буду говорить инвестор, да, потому что сам сказал, что комплекс не совсем для инвестиций, неважно, у вас э, хотите купить там какую-то большую площадь, много апартаментов, этаж может быть, кстати, на полном серьезе застройщик здесь говорит, ну, вы можете приобрести пентхаус, вы можете, например, взять этаж, и тогда у вас вид будет во все четыре стороны, на Бурдж-Халифу, на новый Крик-Тауэр, который вот в той части у нас когда-то будет построен, на море, на канал и так далее, ну, то есть именно на таких, клиентов. Здесь идет расчет, у которых есть э, большие деньги и вы можете действительно купить этаж, я думаю, что будут э, люди, которые этажами даже здесь покупать и будут, причем даже для себя. Итак, я немножко ушел в сторону и давайте вернемся к спорным моментам. Мы начали говорить о цене и бесполезно на самом деле э, пытаться понять сейчас, насколько она оправдана или нет, потому что мы подобных проектов просто раньше не видели. Вполне возможно, что он действительно этих денег и должен стоить. Второй момент, он, наверное, связан с локацией, потому что чисто географически, если мы на карту посмотрим, то это все-таки очень близко к даунтауну, к самому центру города, да и в конце концов это бизнес-бэя, это один из самых востребованных районов. Если мы начнем углубляться, нам может показаться, что относительно бизнес б и вот э, того статуса, который заявлен, все-таки это не самый центр даже бизнес-бэя. Но, резюмируя, еще раз скажу, что в данном случае не думаю, что это настолько важно. А, кроме того, застройщик все-таки относит этот проект не только к бизнес-бэю, но и в каком-то смысле уже к Мейдану. А Мейдан это новый сейчас застраивающийся район, очень активно развивающийся. И именно он, возможно, в ближайшие 5-10 лет станет новым центром Дубая. И вот как раз Буржбенгат, он как бы ближе даже где-то как-то к Мейдану. Ну, короче, об этом говорить можно достаточно много. Если хотите более подробную информацию получить, я бы вам рекомендовал заявку оставить. Либо я, либо один из наших менеджеров вам подробнее все нюансы локации, подъездных путей и всего остального расскажут. Следующий момент, третий момент, который лично меня в каком-то смысле волновал, все-таки Бенгати это пока что, ну, не хочу никого, не, никого обидеть, застройщик хороший, известный, довольно знаковый, но, скажем так, второго эшелона, ну, как и большинство застройщиков города, да. Что я имею в виду? Есть гиганты типа Эмар, Нахил, miraz есть также очень крупные частные компании, такие как Шоба, такие как Дамаг. А, так вот, Бенгати, он все-таки, ну, вот после вот этой пятерки, скажем, идет, в том плане, что он не настолько крупный, хотя у них классные проекты, а, мы регулярно закрываем сделки по объектам Бенгати, а, мне часто их предложения очень нравятся взвешенной а, ценой, то есть соотношением, да, цены, качества, локации, всего остального, плюс они очень быстро строят у них а, на... Обычный объект, средний цикл строительства года полтора. Такого практически в Дубае никто не делает. То есть вот не надо у Бенгати ждать по три года. Ну, это проект исключения, понятно, ввиду масштабов. Но в целом они действительно быстро ре реализуют. Плюс у Бенгати а, своя собственная строительная компания полного цикла. И когда вы в их проекты заходите вы понимаете, что вот практически все, на что ступает ваша нога, что трогают ваши руки, это было произведено практически все компанией Бенгати. И это же позволяет им не зависеть от поставщиков, не растягивать сроки. За счет того, что это компания полного цикла, они свои проекты реализуют сами. Но это же меня и беспокоило, потому что когда мы говорим о проекте с такого уровня, понятно, что все равно нужно многое закупать, и это не проблема. Закупить материалы можно. А проблемой может стать отсутствие опыта реализации подобных проектов такого уровня и такого масштаба. Чисто технически, ну просто у вас недостаточно оборудования, опыта, технологий и так далее. И меня волновало, будут ли они строить это сами, как все свои проекты, или они будут все-таки кого-то привлекать. И я не постеснялся этот вопрос задать представителю застройщика, потому что я понимаю, у клиентов тоже будут эти сомнения, да, все-таки, но а, вы, условно, не ИМАР, а проект у вас невероятно амбициозный. Сможете ли вы это построить? И, ну, лично мне понравился ответ, он меня удовлетворил, мне сказали, да, мы понимаем, а, мы в данном случае привлекаем Нахил в партнеры, а, то есть Нахил будет нам помогать как со строительством самого объекта, и, в принципе, если вы проедете, вы можете увидеть даже сейчас там на площадке логотипы Нахил. плюс Нахил еще и участвует а, как мастер-девелопер в разработке района, соседнего района Мейдан. Вот. А Нахил, на секундочку, это один из трех крупнейших госзастройщиков Дубая. Это именно тот застройщик, который целиком отсыпал пальму, ну и много-много чего построил, то есть тут можно долго об этом говорить. И вот в этом смысле такая коллаборация еще и с Нахилом выглядит очень перспективной. Я считаю, у них все должно получиться. Ну и давайте поподробнее поговорим о самом комплексе и о локации вот здесь, у матета. Это немножко удобнее делать именно с этой точки. И первое, что может броситься вам в глаза, насколько Бурж-Бенгати возвышается над всем, что есть в этом районе. Ну, на самом деле натуральный масштаб не сохранен, и вот вот здесь по центру кадра сейчас такая небольшая Бурдж-Халифа, которая не то что там в пупок в дышит на макете, куда-то на уровне щекылки скорее. Она, конечно, по факту будет все же выше вот этой строящейся гипербашни, как ее называют. Но застройщик таким образом свой проект выделил на макете. Ну, так часто делают, так что простим эту увольность. Что касается локации, ну, как я сказал, Бурдж-Халифа, там же рядом Дубай Молл, Поющие Фонтаны, то есть это у нас самый центр района Даунтаун. Немножко правее от него, сейчас вы видите вдоль канала по обе стороны расположился смежный район Бизнес-Бэй. И как бы на второй линии от канала у нас собственно расположился Бурдж-Бенгати, но здесь наверное нужно сказать еще и о том, что вот эта вода на макете, да, это уже заповедник хор и после него у нас по сути начинается новый район Мейдан. И на самом деле большой акцент сделан именно на этом, а также на видовых характеристиках. Здесь, в принципе, практически каждый апартамент будет иметь либо прямой, либо условно-боковой вид на Бурдж-Халифу. Те, что не будут иметь вид на нее, будут иметь вид на Крик-Тауэр. Это новая строящаяся башня в районе Крик, которая должна стать самым высоким зданием на планете, новым уже. Вот, поэтому, ну, большой акцент сделан именно на видовых характеристиках. Если говорить о самом комплексе, это 116 этажей, из которых, кстати, только 101 этаж резидентский и целых 15 этажей отдано под инфраструктуру. Можете себе такое представить? То есть это целый среднестатистический жилой дом где-нибудь в городе Миллионники в России. Там будет расположена инфраструктура, оборудование, рестораны, спа, фитнес-зал и так далее. Я напоминаю о том, что наша компания Sansa Seller занимается курортной недвижимости в Сочи, Дубае и Турции. И если вас интересует более подробная информация, всегда лучше оставьте заявку, потому что ничто не заменит живое общение. В личном диалоге мы с вами сможем обсудить гораздо больше моментов. И если вас заинтересовал данный проект, либо любой другой проект в этих трех городах, городах и странах, то смело оставляйте заявку. Свяжемся с вами, сделаем все в лучшем виде. Я с вами на этом прощаюсь. Искандер из Дубая. Всем пока.